Всем привет друзья сейчас мы с Димой сходили на рынок и купила я там мясо Диме кроссовки взяла вот Димы кроссовки а то все открылись и коробку взяла с собой от кроссовок так как туда буду ленту складывать посмотрим для моей Эти. Я. Такое сало, такое толстое, классное. Я хочу, чтобы Андрей засорил, оно очень вкусное. И вот. Такое мясо, свиньи. Ой, какое оно тяжелое. мясо. ничего хорошее такое. Они по беременам, есть и закупаются. Затем хотела килограмм, больше килограмма фарша. Здесь а, говядина и свинина Печенку взяла. На леденку печенку взяла. Легкие, хотя легкие, что-то уже купил за раз. Два куска говядины. Я обожаю говядину. Взяла говя. говяжье мясо. Вот. вот это мясо столько набрала. Так. И про детей тоже не забыла. Такие вот творожные такие пищенюшки. Мне они очень нравятся. И вот такие кексики творожные тоже пищенюшки. Конфеты Ассортили. Всё. Вот это я набрала. Мясо и все такое. Так, кроссовки черные, кожаные взяла. Ну, хорошие. Сейчас покажу. Вот это Димки взяла. Кроссовки. Они такие высокие, высокая подошва. Мне очень они понравились, ему тоже. Короче, чтобы он носил долго их. А вот я засолила все полностью грибы. Сейчас будем вытаскивать в подвал. Вышло у меня 3, 6, 9, 10, здесь половина баночек соления, рыжики и грузди. Вот они такие класснюшки. Сейчас их в подвал вынесу. Собираюсь варить сегодня борщ. Наверное, буду варить с говяжьей. Без говядиным мясом. Так что вот так вот, друзья. Мясо есть, значит живем. Так, друзья, у меня сегодня ген-уборка после этих грибов. Короче, полный дома Дома полный хаос. И сегодня полдня все стирка-стирка у меня. Вот уборка. Такой.. Беспорядок. Сварила борщец. Вот он. Мясо здесь говядина и свинина. Очень долго я ее варила. Смотрите, она даже отсваивается от, от мяса. Вот у нас такая капустка. Я раннюю не сажаю, позднюю, среднюю сажаю. И вот смотрите, какая она. Прям классная. Так что начали свою кушать. Вот мои девчонки сидят. И едят, приятного аппетита, да? Ага, кушайте. Мясо надо, вкусно, да? Ага, кушайте. Мясо кто будет? Сейчас, да. Нас Дарина начинает ползать. Смотрите, что творит. Ты не кидай. Смотрите, и пошла ползать начинает. Пять месяцев ребенку сегодня. Дарина, тебе пять месяцев только исполнили. Анда же! Зачем кто так делает? Смотри, что творишь. Она сейчас сядет. Ты что творишь? Упает, волки сядет, Хватит. Тебе только пять месяцев ну ты вообще. Ну я опять туда сюда Ой, на руки хочет. Ладно, маме приборку надо делать. Кошмар. Нарина. Вот смотрите опять что. Ребенок гиперактивный. Эта куколка танцует. Целый день концерт. Так, приборку надо делать. Слушайте, вот, короче, мы с Давидом пошли, как всегда, мы вечером с ним ходим по хозяйству наше, и встретились мы с одной очень хорошо знакомой женщиной, и начали говорить. И что-то мы с ней а там иначе она мне говорит, что грибы веселки собирают. А я слышала об этих грибочках, так, тихо, а я слышала об этих грибочках, вот они такие сами по себе. И она меня спрашивает, почему ты чеснок продаешь? Я ей сказала, столько-столько. Ну давай, говорит, ты неси мне тогда 20 штук, я тебе 3 грибочка дам. А я думаю, так, на литр надо 6 грибочков, значит, я принесу ей 40 штук чеснока. Она мне даст 6 грибочков. Вот. И я ей принесла 40 штук, она мне дала, смотрите, такую красоту. Вот эта красота сейчас пойдет у меня, э, чего надо? Я не знаю где там, где-то. На твоей кровати, Дима? Ну, там я все перевернул. Носки? В носках тоже. Ты чего ищешь-то? 100 рублей. Я говорю, новые носки я тебе купила, там они у тебя. <laughs> я видел. Ну, Новые кроссовками-то. А? а 100 рублей на это? Чеснок сейчас продали, вот он у меня 100 рублей спрашивает. Все, взял, и, короче, вот. И мы с ней разговорились, А я знаю, что это такое веселки. Это очень хорошие грибы. Она от всех болезней лечит. Настой продают за очень дорого, по 2000 пять, По 2000 рублей. 05, короче. Ну, бутылку. А я решила сама настойку сделать. Ну как? Грибы сейчас нарежу. На литр банку приготовила и литр водки приготовила ну, хорошая взяла и я не знаю хороший не хороший но наверное хороший потому что продавщица хорошо знакомая она меня не обманет она знает что это я говорю мне хорошую водку все она мне вот дана бутылкой короче не эти бутылки а с другой перелиты эти бутылки вот и ну что я сейчас собираюсь их в спирте за настойку сделать, замочить. Все, я И хочу это... Мама, они чуть-чуть огромные, но ладно. Гольфу что? Что тебе не нравится? Ляжки будут в тепле. Нормально, мама такие же носит. И это... Давайте не перебивайте меня, у меня уже крыша есть с вами. И, короче... Хочу эту настойку сделать для всех нас. Она помогает а, от всех болезней. А, хочу Фариде вылечить язву. У нее язва желудка. Вы знаете, кто старые подписчики мои. И она у нее очень часто вот болит желудочек. Вот эти грибы она мне сказала, как собирают. Короче, они такие, как яйки. Внутри. Их надо резать она сказала помельчи но я мельчить не буду точно так и есть вот это грибочки вот веселки я их буду на половинке разрежу но она говорит она сама настойку делает и... настойку делает ты можешь помельчить говорит ну я на 4 части сделаю и все и хватит я говорю, все, мы с вами будем дружить дальше. Мы и так с ней хорошо дружим, друзья. Я шучу, конечно. Она сама собирает эти грибы. Я говорю, когда нахожу, прям там кушаю эти грибы. В свежем виде. Вот смотрите, вот они, как яички. Вот. Сейчас мы их разрежем. Их надо срочно замочить, потому что они могут раскрыться, и потом уже никуда не годятся. Вот эти яички-то. Вкусы, вкусы. Желе как желе. Их так можно Их так можно кушать? Амина? А? Их так, и можем, да, кушать. Да, в свежем виде, говорит, их можно. Она, она же сказала, я говорит, собираю прям так, сама им. А. Прям там же. Дочки-то привезла, она маленькие-то тоже такие. Это а -то чай да будет? Это настойка будет. А -а -а. Лечить, лечиться. Простатит все лечит. Это язва. там Грипп. Давление нормализует. Потом... А, от онкологии очень пьют у нас здесь Марийской вот она, какая, видишь? внутри яичко такое ну, попробовать хочешь? конечно вкусненько хочешь попробовать? давай ну, я... Выглядит некрасиво. Неприятно, да? дайте я тебе mm. так. Да ты в рот засунула, я прохожу. не... Вкусно? Мне не нравится. Сейчас скажу. Знаешь, что редиску, да? Напом... Не редиску, а mm. редьку напоминает, mm. да? Копия да, да. да? mm. редька. Mm -hmm. А мне нравится. А мне нет. А мне всем нравится. Mm. Я не так уж и люблю. Друзья, я такая довольная. Я такая довольная. Я давно это гри грибы можно. искала, да. Это как моя знакомая же и собирает эти грибы. Эта женщина очень Они замечательная. Они под землей, да? У меня сестренка Айна с ее дочкой дружили, были подружками. Вот. Ой, обалдеть, друзья, я так рада. Нынче мой год грибной, видимо. Ага. И водочкой. И водочка. сейчас мы это все зальем. Вот подар. Нет, я так сейчас сделал, смотри. Как в фильме. А знаю, да, да, да. Смотрите, друзья. Бутылки это другие, мы перелили, там было литрово. Копаньки. И ровно. О, и это прям должно. Ровно. Прям ровно, да. И это должно стоять. Даже а, месяц. Нет, даже лучше два-полгода. А это настолько должна Пол стоять. Года. Ой, красота ты моя. И закрываем крышечкой. Да нет, месяц-два пускай стоит. Потом буду по ряду поить. После да, лечения, чтобы она делала. И сами будем профилактику делать. Да, заболеть будем. А? Не ну, конечно. Я заболеть буду. Что? что Кушать отреть будем. А? а? ты кушать будем? Что кушать? Это замочила. Я у нее еще потом грибочки возьму такие. Люди заказывают у нее, помного заказывают. Mm. Кто онкология болеет, по 30 штук. Вот вышка где у меня. Вот, друзья, литр сделала. Ай, полтора вышла. Это... Это, конечно, полтора литр, говорю. Это полтора литровая баночка. Считайте, 0,5. Выходит здесь. 2000, это выходит на 6 тысяч. Вот это. Вот это 6 тысяч, представляешь? Стоит. А если на настой... ну вот, то есть на стойка стоит 6 Она, конечно, только поставлена у меня. И вот она у меня будет стоять. Так. Она сказала, через месяц, значит, мы 20... А, 20-го сегодня Даринки как раз 5 месяцев. 6 месяцев исполнится, уже 6. Ну, друзья, подскажите мне правду, как это вообще... Пьется. Я вот по слухам так слышала. Может быть, кто принимает или что? Вообще, сколько это настолько должна стоять? Ну, говорят, чем больше стоит, тем она лучше, тем лучше действует. Ну не знаю, посмотрим. Так что ставлю это. Я теперь в темное местечко, как моя знакомая хорошая женщина сказала поставь в темное место, и пускай оно там стоит. Так что буду ставить. Не покажу куда. Покажи. Нет. Покажи. Ладно, друзья, все, всем пока-пока, до новых встреч. Пишем комментарии, Питам! я буду очень рада этому, обязательно всем отвечу. Питам! Ну, пожалуйста, ставьте нам лайки, лайки. Подписывайтесь на канал. А то плакать будем. Ладно, нет, шутим, шутим. Мы любим шутить, вы знаете нас. Все, пока-пока.